Мужчины, привет! Это видео для тех, кто хочет записаться ко мне на тренинг, причем не обязательно, находишься ты в Москве или нет. В этом видео я хочу рассказать про анонс ближайших городов, которые я планирую посетить. Первый город это Новосибирск, это следующая неделя. Это 28 апреля. Мы начинаем тренинг директивные знакомства. Хочешь записаться, в описании есть ссылочка на запись на тренинг в Новосибирск. Следующий город, куда мы поедем, кроме Москвы, естественно, это будет Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, май, даты на Питер у нас также в описании есть ссылочка. Записывайся. Если ты не из Новосибирска, не из Санкт-Петербурга и хочешь узнать, как когда в твоем городе буду я или кто-то из наших тренеров, то также в описании есть ссылочка на мой ВК, напиши мне из какого-то города, я расскажу тебе о планах, когда мы планируем приехать именно в твой город. На этом все, кратко Новосибирск, Москва, Питер, это ближайшие, где у нас будут тренинги, записывайтесь, жду вас, ссылочка в описании вас тоже ждут, пока!